Здорово, зрители психфака Немиркин! Прежде чем мы начнем, мы хотели бы поблагодарить вас всех за вашу любовь и поддержку нашего канала. Миссия Немиркин – сделать знания о психологии и психическом здоровье более доступными для всех. И мы надеемся, что помогли вам на этом пути. Итак, давайте начнем. В детстве я любила быть в центре внимания. Я не боялась представиться или высказаться, но сейчас бывают дни, когда мне трудно просто посмотреть кому-то в глаза. Мне было обидно наблюдать, как мои сверстники легко строят отношения, в то время как мне было трудно просто установить контакт. В течение многих лет я винила в этих изменениях застенчивость и недостаток самоуважения. Но только в колледже я по-настоящему узнала о социальной тревожности. Как и любое психическое заболевание, социальная тревожность влияет на всех по-разному. У меня она даже меняется от момента к моменту. Иногда моя нервозность проявляется в заикании или повторяющейся речи. В других случаях я замираю. Я изучил огромное количество механизмов преодоления, некоторые из которых были более полезны, чем другие, и техник, позволяющих понять корень моей тревоги, но ни один из них не оказался более полезным, чем терапия. Нахождение таких сообществ, как Немиркин, где у меня есть право голоса, а также система поддержки, куда можно обратиться и с кем можно поговорить, также помогает мне практиковать уверенное использование своего голоса. «Даже когда я чувствую себя настолько хрупкой, что могу разбиться в дребезги». Ничего страшного, если вы не готовы присоединиться к сообществу или рассказать о своих переживаниях. Но команда «Немиркин» хочет, чтобы вы знали, что мы здесь. Вот семь вещей, которые поймут люди с социальной тревожностью. Первое. Общение может быть утомительным. Хотя не все люди с социальной тревожностью являются интровертами. Многие могут чувствовать себя измотанными после общественных мероприятий. Беспокойство может быть утомительным, а попыток держать свою тревогу под контролем во время общения с другими людьми может быть достаточно, чтобы вам потребовалось время для восстановления сил на весь оставшийся день. Это нормально – поталкивать себя к общению, но не забывайте знать свои границы и уважать их. Слишком сильные нагрузки могут привести к еще большему беспокойству и истощению, чем в начале. Важно в первую очередь заботиться о себе и своих потребностях. Во-вторых, вы предпочитаете писать смс, а не звонить. Вам знакомо чувство страха, которое возникает, когда вам звонят? Некоторые боятся, что звонок может побеспокоить собеседника. Другие не знают, кто звонит, и не знают, что сказать, когда снимают трубку. Звонки могут быть внезапными, мешающими и непредсказуемыми, поэтому вы можете беспокоиться о том, что скажет вам собеседник. Номер три. Вы чувствуете беспокойство без непосредственного взаимодействия. Иногда вы можете чувствовать тревогу, не разговаривая или не взаимодействуя с кем-то напрямую. Просто осознание того, что кто-то наблюдает за вами, может быть трудным. У некоторых это происходит, когда они едят или выполняют другие простые действия. Страх может быть вызван суждением за то, что вы делаете что-то неправильно или по-другому. Но чаще всего люди не обращают на это внимание так пристально, как вы думаете. Номер четыре. Когда речь идет о друзьях, качество важнее количества. Не у всех представление о веселье. Включают в себя общение с огромной группой людей или поход на вечеринку. Это может быть пугающим находиться среди большого количества незнакомых людей. И вы бы предпочли проводить время с несколькими близкими друзьями. Прелесть жизни в том, что нет двух одинаковых случаев. Поэтому для каждого найдется свой друг. Даже если вы испытываете социальную тревогу. 5. Это не все в вашей голове. У многих людей социальная тревога может проявляться в виде физических ощущений. Эти симптомы похожи на чувство смущения, потные ладони, покраснение, гипервентиляция но могут быть более интенсивными и длиться дольше. Фактически, столкновение с социальными ситуациями может привести к паническим атакам у некоторых людей, в то время как другие чувствуют физическое недомогание или падают в обморок. Эти физические симптомы могут быть пугающими, но они редко угрожают здоровью человека. Номер 6. Вам кажется, что все вас осуждают. Когда вы испытываете социальную тревогу, вам может казаться, что вы все время находитесь под увеличительным стеклом. Вы испытываете чрезмерную тревогу за себя и проецируете ее на других людей, чтобы узнать, как они вас воспринимают. Но если вы следите за каждой деталью о себе, это не значит, что все остальные тоже. В действительности люди не так сосредоточены на вас, как вы думаете, и у них, скорее всего, тоже есть свои заботы. И номер семь. Вы сами себе самый строгий судья. Когда вы испытываете социальную тревогу, вы можете обнаружить, что сравниваете свои мысли, поступки или внешний вид с другими. Такая самокритика может серьезно навредить вашему психическому и эмоциональному здоровью, поэтому важно относиться к себе более доброжелательно. Хотя может казаться, что другие легче устанавливают связи или что у них все так хорошо, важно помнить, что все проходят через свои собственные проблемы, и у них есть заботы и тревоги, как и у вас. Когда речь идет о социальной тревожности, может быть трудно общаться с людьми или заводить друзей, когда вы слишком волнуетесь. Правда в том, что нет ничего нормального в общении. У каждого свой способ общения с другими людьми. И вы обязательно найдете кого-то, с кем вы общаетесь на одном уровне. На самом деле, нет ничего плохого в том, чтобы уйти пораньше или провести еще одну ночь дома с собакой. Мы надеемся, что вам понравилась эта статья, и вы нашли для себя утешение. А как у вас обстоят дела с социальной тревожностью? Оставьте комментарий ниже, чтобы поделиться своими мыслями. Если вам понравилось наше видео, пожалуйста, поставьте ему лайк и подпишитесь на наш канал, чтобы получать больше подобных материалов. Супер спасибо за просмотр и до встречи в следующем выпуске.